Последнее время дни напролет играя в Скайрим. А как я узнал на других каналах, снимающих про игры? Во что играешь, про то и снимай. Ну так вот, Скайрим значит, да? Чтобы такого нового снять про Скайрим... Все основные механики разобраны, все имбовые билды рассказаны, все суперсекретные секреты найдены. И очередным гайдом или секретом никого уже не удивишь. Только если не подкрепить их интересной подачей, либо собрав определенную аудиторию, которая со Скайримом не знакома. Но по какой-то причине Скайрим до сих пор актуален, даже спустя 10 лет. И вот недавно получил свое очередное переиздание. Но технически это, конечно же, не переиздание. Например, в стиме Anniversary Edition устанавливается как обычная DLC, добавляющие новые предметы из Creation Club, а, которые, кстати говоря, останутся, если вы купите этот DLC, а потом вернете за это деньги. Но только тс, об этом никому. Может они это пофиксили, я не знаю, не проверял. Я просто вычитал это в отзывах в стиме. Также одновременно с этим вашим универсари пришло бесплатное обновление, которое добавило в игру три мода. На выживание, на рыбалку и сюжетный мод "Святые и соблазнители», который я не проходил. Режим выживания в Скайриме. Конечно, это прикольно, но зачем оно нужно, если есть Long Dark? Skyrim игра не про выживание, оно про исследование, про прокачку, про квесты. Может, кому-то интересно играть с питанием и сном, но как быть без быстрого перемещения? Нет, спасибо, я, например, не могу проходить основной сюжет и ветки гильдии без быстрого перемещения. Вот знаете, сколько раз по основному сюжету надо подняться на высоких Ротгар? Давайте посчитаем. Первый раз, когда тебя призвали Седобороды. Второй раз, чтобы отдать Рок Юрген. Третий раз, когда нужно разузнать у Седобородых про Драконобой. Четвертый раз мы поднимаемся на глотку мира, чтобы прочесть древний свиток у временного разрыва. Пятый раз, когда нужно договориться с Седобородами для проведения мирных переговоров. Потом в шестой раз, когда стороны гражданской войны приходят на собрание на Высоком Хродгаре. Ну и хорошо, что в седьмой раз нас туда перекидывает автоматически из Совангарда. Но нам все еще нужно спуститься. Вот и того шесть раз. Вы представляете, если вы будете каждый раз так подниматься без быстрого перемещения? Если кто-то из вас так делал, напишите в комментариях. Посмотрим, сколько вас. Первое время этот режим выживания, конечно, интересно, но потом начинает надоедать, и, и рука прям так и тянется в настройке, чтобы отключить его и играть как раньше. Хотя, возможно, разработчики хотели ввести его еще на релизе. Об этом говорит тут и там разбросанная еда, торговцы на площадях в городах возможность спать на кровати в тавернах, тут и там разбросанные спальники, ну и конечно перевозчики, для которых были даже озвучены уникальные фразы для поездок по Скайриму в реальном времени. Но все это было вырезано из игры, так как делало ее скучнее и монотоннее, как будто бы ей так не хватало монотонных репетативных элементов по типу бесконечных рандомных квестов и прокачки профессий. Конечно, можно было бы оставить режим выживания, но при этом сделать быстрое перемещение, как в Kingdom Come Deliverance, при котором для тебя путешествие вроде как все еще быстрое, но при этом небезопасное, так как по пути могут встретиться какие-нибудь разбойники или случайная встреча, которая может остановить тебя на полпути. Ну и имеем, что имеем. Рыбалка. Чтоб ее. На один раз, ну честно. Закинул удочку в определенном месте, ждешь, когда клюнет? Ну скучно же, не мое это. Возможно, пока просто не втянулся. И святые и соблазнители. Я на этот квест наткнулся вообще случайно. Поговорил с рандомным каджитом из каравана, он дал мне записку, и квест начался. Вот что думаете, стоит ли вообще проходить этот квест? Заслуживает ли он внимания? Вот э, имеем три условно бесполезных мода, добавляющих вроде как дополнительный контент, но Скайри мог обойтись и без них. Я скорее всего сейчас скажу такую вещь, за которую меня закидают тапками, но я с каждым разом все больше и больше убеждаюсь, что Скайриму вообще не нужны моды. Вот, например, хваленный неофициальный патч, фиксящий большинство багов, как написано на упаковке. Но лично я вообще не заметил никаких различий. Он правда фиксит многие баги, но такие скрытые, которые влияют на расчеты, на формулы, на баланс. Но остальные баги все же остаются. Рыгдолы также прилипают ко всему подряд. У НПС из рук также пропадают предметы, и они также пьют воздух и колотят воздухом по наковальне. И многие другие баги также остаются. Неофициальный патч даже наоборот добавляет новых багов. Вот, например, два года назад я играл в Скайрим на легендарном издании с неофициальным патчем и не мог пройти бой с Мираком. Этот черт какого-то черта. После первой фазы боя, когда вот он телепортируется в центр этой арены, да? Орет бесплотность и должен призвать дракона, чтобы у него высосать душу. Вот на этом моменте он у меня просто зависал, дракон не прилетал и бой не продолжался. Он так и дальше продолжал стоять на одном месте в режиме бесплотности. Я пошел в интернет узнавать как решить эту проблему. И на ответах Mail.ru нашел ответ. Просто выключить неофициальный патч. Я так и сделал, и что вы думаете? Да, все заработало. Такая же штука была на сюжетном квесте, когда ты при помощи древнего свитка отправляешься в прошлое, ну там, где эти трое воинов-крикунов борются против Алдуина. Так вот, там есть баг, что кат сцены на определенном моменте просто зависает. Отключаешь неофициальный патч, и все просто работает как надо. Вот такая вот фигня. Неофициальный патч, который должен был фиксить баги, добавил новые баги. Ты был что ты уничтожишь... Баги, а не к ним. Равновесие... Скайрима! А не ее во враг. Я попробовал дать неофициальному патчу второй шанс, когда полгода назад играл в Special Edition в Steam. Ну, блин, ну почему он влияет на локализацию? Некоторые имена персонажей, названия, субтитры почему-то вдруг стали на английском языке, а вышеупомянутые баги также остались. Нет уж, лучше тогда без патча, чем с ним. Видимо, у Тода Говарда и правда все просто работает. Правда, временами, конечно, бывает, что работает не так, но работает же. Поэтому я считаю, что Anniversary Edition это хорошее DLC, если считать его именно дополнением, а не переизданием, как его позиционируют, и если не обращать внимания на ценник. Потому что это отличный способ разнообразить игру, добавить новых предметов и модов без всех этих танцев с бубном, которые сопровождаются любая установка модов. Вот, а я таки продолжаю играть стандартный стандартный Карим Special Edition и не жалуюсь. Несмотря на все недостатки, в игру просто интересно играть, особенно если придумать себе роль и отыгрывать ее. Вот я, например, решил отыгрывать мага вампира пираманта Собрал себе жесточайший билд по гайдам от Андрюкса и параллельно делаю то, о чем так давно мечтался. Собираю маски драконьих жрецов, камни Барензи, черные книги и работы Шелидора иногда проходя какие-нибудь квестики, которые никогда раньше не проходил. Не знаю, но вот нравится мне такой геймплей: репетативный, медитативный, спокойный. Никто тебя никуда не торопит. Можешь игнорировать любые квесты сколько угодно и возвращаться к ним, когда хочешь. Чувствуешь полную свободу и просто наслаждаешься этим прекрасным миром древних свитков. Вот такое вот сумбурное видео получилось, одновременно обо всем и ни о чем. Надеюсь тебе это видео понравилось, если так, то поставь пожалуйста лайк. А если с чем-то не согласен и хочешь со мной подискутировать, милости прошу в комментариях.